Была группа The Luce Patent. Здесь выступали многие и многие команды. Танцора Арслонга, танцора Шэдди Глен. И раз от разу мы с Настей Костниковской, глава проекта Другая сцена, который привозит всех этих безумцев сюда. Спасибо ей за это. Задаемся вопросом, а что же делать дальше? Потому что лучше сделать хорошо и вовремя уйти. И оставить вас в покое. Это был вдовий крик, Правда. Наши люди в зале, да, все правильно. Но этим летом нам, конечно, невероятно повезло. Так случилось, что я уже много-много лет веду фестиваль «Дикая мята». Раньше проходил сейчас например, в Курске, но все равно, да, там появляются одни и да, хорошие да, люди, да, да. не здесь, Алексей, привет! И мы познакомились там с совершенно сумасшедшей красотой, красотой музыкой. Музыкой, которую привезли с собой безумцы из Беларуси, группа «Ирдорад». Вы можете любить их музыку, вы можете не любить их музыку. Но какой-то средней эмоции по отношению к ним быть не может, потому что они за сценой такие же настоящие, как и на сцене. Я прошу вас. Кто-то один должен остаться в живых в этом зале. Либо они, но они, да. конечно, посильнее, что говорить, либо вы. Но мне бы очень хотелось, чтобы тот теплый прием, с которым мы всегда сталкиваемся здесь, на праздновании Самайна, в Обнинске, они ощутили в полной мере. Условились? Да! на их месте не вышел на сцену. Обнис <плодис> Азарис! <плодис> Зис Индарат!